добрый день с вами александр приехал покупаться в море здесь начинается курская коса а направо будет зеленоградск читал в комментариях что море теплое но не знаю как-то у меня сомнения но народу сколько смотрите а сегодня рабочий день но в калининграде никто летом не работает почти о, и это же город-то, видите, как далеко? Вон там вот Зеленоградск, метра 500, там куча народов. А здесь получается Курская коса начинается и тоже столько людей. Пойду воду потрогаю. Так, а что народ -то? там море особо не купается? Нет, вот плавает женщина. Ну, проверю. О, Черная вот это вот плавает. Это в нем янтарь. Когда выносит янтарь после шторма, он вот в такой черной палке плавает. Вот такая водичка, я вам скажу, свежая. Вам не холодно? Мне кажется, холодно. Нет, сейчас ничего Ничего? Да, тут вчера была вообще Мне кажется, градусов 18 водичка, нет? Ну да, не Ай! Все, меня намочило, да. Ладненько, попробую. Смотрите себя на ютубе. Канал Жить у моря» называется. Хорошо. Все, я весь намок. Какие жертвы постоянные. Буду ехать в машине теперь мокрый. Не, ну здорово, здорово. Видите, как классно. В принципе, нормально. водичка, купаться можно. Она у нас такая летом всегда бывает конечно очень теплые но это крайне редко всем пока с вами был александр подписывайтесь на канал ставьте лайки всем пока!